Итак, мы с вами начинаем самое интересное в нашем курсе. Это мы будем балансировать наши с вами энергии. Для чего нам это надо и что для этого нам понадобится? Да? Давайте посмотрим, что сегодня мы будем проходить наши с вами биологически активные точки. Я вам дам несколько точек и несколько сочетаний этих точек. Они не связаны с тем, что мы балансируем конкретно какую-то энергию в каком-то меридиане, но они очень связаны с тем, чтобы помочь нам как первая помощь, скорая помощь для того, чтобы восстановить наш с вами разбалансированный теми или иными характерными чертами организм. Для этого нам понадобится понять некоторые словосочетания, обозначения, чтобы было удобно, да, итак, мы понимаем, что у меридианы у нас все как бы между собой враждующие или антагонизмы, то есть один из них э, такой янский, другой иньский, их называем мужем и женой, Вот, например, меридиан печени и меридиан желчного пузыря, они будут э, э, называться таким образом, муж будет желчный пузырь, жена будет печень. И не потому, что желчный пузырь мужского рода, а потому, что он янский. Вы уже определили по своей анкете, какой меридиан у вас находится в избытке, а какой в дефиците. И здесь я вот ниже буду приводить, как работать с меридианами, с главными точками по тем или иным меридианам. На самом деле их очень большое количество, но вам все знать не обязательно. Важно знать какие-то такие ключевые точки, чтобы помочь себе, и несколько вспомогательных. В общем-то, вы всегда можете найти в доступе информацию, если вам хочется дальше развиваться. Я вам давала канал, где хорошо представлены все меридианы, как эти точки называются, где их искать и для чего они нужны. Вы можете на этом канале дальше уже самостоятельно развиваться. Моя задача вам показать, как работать с точками и что такое вот... Понимание, да? Итак, давайте посмотрим меры длины. Во всех нормальных видео, если вы будете смотреть по поиску биологически активных точек, там будет такая мера длины, как сунь. Сунь это величина фаланги, величина фаланги, средней фаланги нашего пальца. Но чтобы нам не фалангами мерить, а самими пальцами, то мы можем сказать, что полтора цуня – это указательный и средний палец. Вот это полтора цуня. Два цуня – это три пальца. Указательный, средний и безымянный. А один цунь – это наш большой палец. Три цуня – это все четыре пальца без большого. Почему нам это важно? Потому что это индивидуальная мера длины, и у нас с вами будет занятие еще по разным другим гармонизациям, и там тоже будет индивидуальная мера длины. Для чего нам это нужно? Потому что мы все с вами разные, и если говорить, отложить там 5 сантиметров или 3 сантиметра от какого-то там большого места, которое видно, например, от пупка, да, у нас тело разное, поэтому три сантиметра для одного будет слишком низко, а для другого будет слишком высоко. А вот такая мера длины индивидуальная, которая рассчитана по нашим пальчикам, она точно даст вам место расположения той точки, с которой надо работать. Нам с вами повезло, мы не будем делать иглоукалывания, поэтому не нужно до миллиметра знать эту точку, Нужно приблизительно понимать, где она находится и обработать этот участок, ну, грубо говоря, 2 см в диаметре, для того, чтобы точно попасть в эту точку. Чем обработать? Можно обработать горячим маслом по мере болевого порога. Да? То есть вы разводите это горячее масло по своему болевому порогу, так как вам комфортно. Но это прям должно активно печь. Либо вы накладываете туда перцовый пластырь, либо вы делаете прогревание каким-то горячим предметом. Ну, это может быть куриное яйцо отварное, это может быть мешочек с солью, который лежит на батарее, всегда теплый у вас. Это может быть какой-то электрический прибор, который может вам сделать это прогревание. Да, сейчас очень много разных электрических приборов с глубинным прогреванием, с поверхностным прогреванием, то есть с инфракрасным, с кув-прогреванием. То есть, ну, в общем, любое, любой прибор, который у вас есть, вы тоже можете использовать. И давайте рассмотрим, какие же точки точно нужно знать абсолютно каждому человеку. Точка Цзусанли. С нее мы начинаем работу любых точек. Почему? Потому что она контролирует работу абсолютно всех органов, расположенных в нижней половине тела. И она контролирует работу спинного мозга в тех отделах, которые отвечают за нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта. Всех органов ЖКТ, половых органов и почек. Все, что ниже поясницы, контролирует Цзусанли. Поэтому если у нас даже головная боль, а мы знаем, что может проявиться как от желчного пузыря, так и от мочевого пузыря меридиана, а это расположение активных точек, в том числе и ниже нашего поясничного отдела. Поэтому, чтобы у нас не болело, мы все равно начинаем с обработки ДЗУ-Санли. И ее достаточно легко найти, потому что, запоминаем, что все биологически активные точки находятся у нас либо в обмятинке, либо в какой-то шишечке, да, то есть под какой-то выпуклостью, либо под впуклостью. И вот точка Зусан-Лена находится в некой ямочке. Вы видите, что черта проведена чуть ниже сгиба, да, и вы видите, что точка Зусанли находится с внешней стороны нашей ноги. Все точки парные, здесь ничего страшного нет, все очень просто. Вот точка Зусанли у нас находится, если провести вот эту черту и поставить нашу с вами ладонь, то она находится, когда мы все четыре пальца прикладываем. К верхней поверхности колена и мизинец упрется в точку Зусанли. Так, дальше точка у нас а, ХГУ. Хотя точка ХГУ у нас относится к толстому кишечнику, это меридиан толстого кишечника. Обращаю ваше внимание, что Зусанли регулирует работу ЖКТ. И хэгу работает с меридианом толстого кишечника. Но это две точки, которые важны очень, и мы можем обрабатывать как нижнюю дзусанли, так и ручную точку. Она очень удобная для обработки точка хэгу. Почему? Потому что хэгу снимает абсолютно любые болевые синдромы. Она улучшает обмен веществ и выводит токсины, то есть это опять работа с ЖКТ. Точка хэгу находится на меридиане толстого кишечника, и поэтому, как сам толстый кишечник, оказывает влияние на весь организм. В первую очередь данная точка показывает высокую эффективность при устранении боли в верхней части. То есть смотрите, дзусанли в нижней части, хэгу в верхней части. Она работает при головной боли, при зубной боли, при болях в животе, плечах, невритах, невралгиях, локализации верхних дыхательных путях. Как мы ее ищем? Здесь нам не нужно никакие цуни. Здесь очень просто ее найти, когда мы с вами делаем прямой угол на руке. Вот пересечение вот таких линий оно дают во вмятинке, где вот у нас такая ну, кожица, как на гусиных лапках. Да, то есть вот растягивается вот эта кожица между большим и указательным пальцем. И если, грубо говоря, нам найти начало уплотнения вот этой тонкой кожицы, да, то есть мы делаем упор, как бы если большим пальцем ищем, то делаем упор в сторону указательного пальца как бы поддеваем да то есть вот у нас две косточки там указательный палец фаланга идет и большой палец и вот между этими двумя косточками находится в этой ямке точка ХГУ, она работает и с артериальным давлением в том числе вот эту точку очень трудно прогреть почему потому что руки у нас все время находятся ну, если мы там штанишки оденем, там приложим какое-то даже теплое масло горячее на точку дзюсанли, да, можем там забинтовать колено, ну, в общем, как-то мы ее можем утеплить, эту точку. То вот точку ХОГУ нам трудно утеплить, поэтому мы здесь можем работать только лейк, лейкопластырем вот этим вот перцовым. Но нужно понимать, что перцовый лейкопластырь работает всего ничего, там 3-5 минут он хорошо греет, потом он перестает греть. Вы либо меняете, потому что нам нужно 15 минут обрабатывать эту точку. То есть ну, 2-3 раза поменять перцовый пластырь на обе руки, это ну, можно сделать, да? Не так много времени это отнимет. Нарезать кусочек там, сантиметр на сантиметр и приклеить в эту точку. Понятное дело, что в воде возиться в этот момент не нужно. Либо мы это делаем, проминая вот эту точку большим пальцем, я еще раз говорю, поддевая, как бы, да, в сторону указательного. Пальцы. Вы можете делать такие пробуждающие моменты в начале дня, то есть утром проснулись, пока вы там лежите, медитируете или там э, просто проснулись и вам еще лень вставать с кровати, начните с того, что вы продавливаете точку хэгу и э, приклеиваете пластырь на точку дзусанли. То есть это включает хорошо организм, в том числе, еще раз говорю, ЖКТ. ЖКТ, мы знаем, что в кишечнике у нас находится очень большое количество иммунных клеток, и наш иммунитет как бы включается в работу. Следующая точка, ну здесь вот описание точки ХГУ, вы почитаете это описание, что она дает возможность восстановить, я уже вкратце вам все сказала. Следующая точка тоже очень важная, она на задней срединном меридиане. То есть я вам даю те точки, которые не всегда а, с, связаны с тем или иным меридианом, к, привязанным к пяти первым элементам, но они в быту нам очень нужны, потому что это точка пересечения всех янских каналов. И вот у кого много янской энергии, да, а, или мало янской энергии, она регулирует вот эти янские каналы и поэтому может использоваться при недостатке инь, то есть избытке ян. Точку можно применять при ночных потливости, приливах жара после полудня, покраснении щек, сухости во рту, полюциях, снижении остроты зрения, вызванных недостатком инь. И еще эта точка регулирует нашу температуру. Мы все с вами болеем. И некоторые болеют с высокой температурой. Сейчас у нас вирусы один другого краши. И вот чтобы не сжечь свой организм и желудочно-кишечный тракт различными парацетамольными группами и аспириновыми, да, вы можете сделать приложить перцовый пластырь на седьмой шейный позвонок. Да, это точка даджуй. Либо растереть эфирным маслом лимона. То есть понимаете, что здесь не нужно искать эту точку до миллиметра. Вы не делаете иглу каловни, еще раз говорю. Вам нужно просто понимать, что эта точка находится приблизительно вот здесь. Можно растереть вообще вдоль всего позвоночника, чтобы уж точно не промазать да, лимоном. А можно прям активно растереть просто область шеи чуть ниже, чуть выше. Это тоже поможет. Температура сбивается очень быстро, поэтому через 15 минут вы можете эту а, точку еще раз промассировать или растереть, если температура сбилась на недостаточное количество. Но еще раз говорю, а, температура это иммунный ответ, поэтому если у вас температура 39, конечно ее надо сбивать, но если температура 38, сбивать ничего не нужно и у детей в том числе. Следующая точка на передне-срединном меридиане. Почему она важна? Потому что она увеличивает, смотрите, вышестоящая точка уменьшает энергию ян, а эта точка увеличивает энергию ян во всем организме. Это для тех вот немощных, которые вечно спать хотят, видят сосудистой дистонии, у них пониженное давление, и там все бы полежало, и никакой энергии нет. Вот ваша точка. Что мы с ней делаем? Да? То есть эта точка находится на пересечении. Если мы проведем, вот видите, здесь на картинке нарисован позвоночный столб с проекцией наперед, да, на живот. Вот если мы прям посередине груди проведем вот такую линию, то у вас эта точка должна находиться на середине предплечья. Здесь вот некорректно она нарисована. Она нарисована, если мы проведем по предплечью, то как бы чуть выше к плечу. На самом деле эта точка находится ровно посередине. То есть это будет между сосками, если они в, в норме, эти соски находятся. Да? Но если у вас грудь там висит чуть ниже колен, то, конечно, не там точка находится. Мы смотрим по предплечью. То есть можно прям сантиметром отмерить плечо. Посмотреть там, допустим, 38 сантиметров плечо да? от локтя до плечевого сустава. Пополам делим, проводим такую же линию перпендикулярно плечу и смотрим пересечение передне-срединного меридиана этой линии. Эта точка очень болезненная. Она вообще все биологически активные точки болезненные, их легко найти. Боль нестерпимая. Не просто там чуть-чуть я чувствую. Она нестерпимая, резкая боль. Потому что в биологически активных точках находится огромное количество энергии. Вы просто должны понять, что наше тело вырабатывает в несколько сотен, тысяч раз больше энергии, чем мы ее используем. И поэтому, когда говорят, у меня нет энергии, ну это смешно смотрится, потому что энергия вообще дохренища у нас. Единственное, что, чтобы не сгореть, лишняя энергия, она запаковывается в биологически активных точках, поэтому они болезненные. Это как гудящая трансформаторная будка, ну вот чтобы вам понять, да, по аналогии. И когда мы начинаем взаимодействовать с этой биологически активной точкой, мы как бы с этого трансформатора тянем линию передач к нашему телу. понимаете, да? То есть мы как бы подключаемся уже к той энергии, которая вот у нас была законсервированная. Вскрываем бутылку с шампанским. И вот эта искрящаяся пенистая энергия начинает протекать по нашим колотелариям. У, oh, блин, колотелария. Итак, это точка. Что она делает? Это боль в грудной клетке, депрессия, затруднение глотания, икота, ощущение народного тела в горле, климактерический невроз, мастопатия. Застой ЦИ печени, боль в животе, вздутие живота, снижение секреции молока после родов, мастит, мастопатия, избыток ЦИ энергии. То есть смотрите, застой ЦИ печени и избыток ЦИ – это чувство переполнения в грудной клетке, грубое дыхание, покраснение лица, недостаток ЦИ – одышка, нехватка воздуха, нежелание разговаривать. И если ее перевозбудить, то может получиться рвота и якота. А Также эта точка хорошо помогает при болезни легких, одышке, кашле, кровохоркании, боли в грудной клетке. А также болезни сердца и боли в области сердца. То есть это все связано с, там, с перикардитами, с миокардой и прочее. прочее. В общем-то, чтобы вы тоже понимали, когда доктор приезжает по вызову, что там, допустим, говорят, у меня инфаркт, у меня очень сильно болит грудная клетка, первое, что делает грамотный доктор, он бьет в эту точку кулаком. Ну, не так, чтобы пробить грудную клетку, но ощутимо. И вот если человек чувствует боль в этой точке, да, то есть она не заблокирована, то тогда это не инфаркт, это просто невралгия. А вот если при э, взаимодействии с этой точкой, ну то есть сильного встряхивания грудной клетки боли не чувствуется, то это точный инфаркт и срочно нужна госпитализация. Поэтому такую самодиагностику вы можете сделать сами самостоятельно себе или там, своим близким. Ну, еще раз говорю, сил должна быть не до одури, да, то есть, ну она ощутимая должна быть, но не надо пробивать с кулаком э, как картонную дверь нашу грудную клетку или там ваших близких. Вот, то есть это первое понимание того, что происходит с человеком. Что мы здесь делаем? Мы здесь можем растереть грудную клетку там горячим маслом, приклеить кусок пластыря там 2 на 2 сантиметра. Здесь нужно чуть больше брать. Почему? Потому что она и не в ямке, и не в... Как это мне... Невозвышенности, да, поэтому здесь ее найти немножечко сложновато, она вот чисто э, такими сантиметровыми измерениями находится, ну и по боли тоже. Эта точка очень нам важна. Она так называется, точка радости, потому что у тех, у кого дофаминовое голодание, эту стимулировать точку в обязательном порядке, каждый день. Мы с вами должны выбрать не более трех точек ежедневного стимулирования для работы с восстановлением энергетики. Ну, там люди, которые работают иглоукалыванием, они могут брать там и до семи точек. Но мы с вами обыкновенные дилетанты, поэтому три точки вполне достаточно. Из всех точек, которые сегодня вы узнаете, вы выберете три важные для себя. То есть одна общая регуляции. Что такое общая регуляция? Это точка Хэгу или точка Цзусан-Ли, или вот эта точка Танжун на переднем срединном меридиане, или точка на задней срединном меридиане, да, которая вот у нас на шее. То есть это общего понимания точки, включатели. И потом мы берем еще какие-то две точки, которые для нас очень важны для того, чтобы отрегулировать тот или иной меридиан или то или иное психосоматическое явление в нашем Организме. Нейгуан. Это точка на меридиане Пирикард. Я почему ее выбрала? Потому что эта точка очень важна для нас, для регуляции. Ну, Центральная нервная система, вот так скажем. Да? То есть мы знаем, что у нас перекарт связан с нашим отношением. да То есть перекарт и сердце ⁇ это отношение с собой и с внешним миром. А если у нас отношения с внешним миром, то это очень часто нервные срывы, потому что мы не можем регулировать себя, там как на нас взаимодействует среда. И, конечно, для нас это очень сложно. Вот здесь нам понадобится Цуни. Вы видите меру для точки она красным выделена на 네, игуан, видите, да? И от сгиба ладони здесь два цуня. Два цуня. Посмотрите, пожалуйста, первую картинку, где я вам показывала, что такое цуня. Вот смотрите, два цуня – это три наших средних пальчика. Да? Указательный, средний и безымянный палец. Вот это два цуня, а три цуня – это четыре пальчика. А нам нужно с вами здесь найти два цуня. То есть мы прикладываем три пальчика от сгиба руки по внутренней стороне. И прямо на середине мы находим эту точку. Она тоже болезненная. Это нам точка понадобится, если у нас есть либо боль в области сердца, либо беспокойство. Это сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения, сдавленности в грудной клетке, боль в области сердца, психические различные расстройства. То есть это неврастения, это какие-то фобии, преследования. В общем, эта точка работает с такими серьезными заболеваниями, как, например, шизофрения или ДЦП или эпилепсия. То есть понимаете, какой силы, да? То есть она восстанавливает психическую энергию. Поэтому она нам очень сильно понадобится. Помимо всех перечисленных всяких разных болей, глухоты, шум в ушах, боль в горле, потливость, боль в наружном углу глаза, боль в щеках и за ушами, а также по ходу канала на предплечье, плече, локте и в общем вот все, что связано у нас с рукой. Это же ручной меридиан сердцебиение бессонница беспокойство снижение памяти чувство переполнения сдавленности в грудной клетке тревожное состояние истерия, сумасшествие, апоплексия эпилепсия боль в области сердца и другие болезни сердца жизненного духа шень одышка кашель рвота тошнота отрыжка икота понос боль опять же в области жкт Боль вообще в животе, вздутие живота, головокружение из-за скопления сырости и флегма, при нарушении функции селезенки, маститы, мастопатии, снижение секреции молока после родов из-за застои печени, рвота беременных из-за жара в печени, судороги беременных из-за активности ветра печени, дисминария, полюции, критическое состояние, кома, отравление угарным газом, судороги, эпилепсия. То есть вот эта точка, она нам нужна, ну, мы не можем ее там постоянно теребить, она нам нужна, если у нас есть какое-то из перечисленных заболеваний или если человек попадает в какую-то ситуацию, когда, например, истерика начинается. И вот если вы постарше, вы, может быть, обращали внимание, что когда раньше терапевт приходил, он обязательно мерил пульс, трогая руку. Ведь это как раз точка находится на пульсе. И по пульсу нормальный доктор может узнать состояние больного. То есть что нужно посмотреть? Послушать пульс, посмотреть язык, глаза. В общем-то, все будет понятно, что происходит с человеком. И когда у человека бывают какие-то истерические выпады, мы очень часто хватаем неосознанно этого человека за руки. Ну, потому что в истерике человек бьется, машет руками, и нам хочется почему-то эти руки успокоить, прижать, как-то зажать, в общем как-то его успокоить вот это не просто так потому что эта точка действительно очень хорошо успокаивает истерические выпады человека поэтому здесь мы если мы чувствуем что у нас поднимается истерика и сильное там допустим сердцебиение там тахикардия у нас начинается да то мы либо раздражаем пластырем либо горячим маслом да и Понимаем, что нам будет от этого только хорошо. Можно даже руки вот до этой точки погружать в, горячий, в горячую воду. То есть в тазик какой-то с водой. Только не всему погружаться, потому что у нас и так там э, тахикардия. Да? Вот именно ладони разогревать. Это тоже очень хорошо помогает. По меридиану печени нам очень нужна точка Тайчун. Что она делает? Она работает с застоицей печени. Это как раз у нас депрессивно-агрессивные состояния, ощущение распирания боль в подреберии, ощущение распирания в грудной клетке, боль в животе, снижение аппетита, отрыжка, вздутие живота, икота, понос, аминорея, дисминария, маточное кровотечение, маститы, снижение секреции молока после родов, золотуха. Возгорание огня печени, головная боль, головокружение, боль в подреберье, боль, отек и покраснение глаз, глаукома, обращаю ваше внимание, печень, помним, да, меридиан печени, это наши глаза, окна. Поэтому здесь жажда, вот эта сухость, она возникает не только когда у нас есть какие-то проблемы с нашей поджелудочной железой, но и когда у нас идет огонь в печени, активный, то есть янский Огонь такой, да, это идет по меридиану печени. Несмотря на то, что меридиан печени у нас индский орган, но там тоже может быть перекос. Вот от этого перекоса у нас эта точка очень хорошо работает. Это приступы гнева, раздражительности, маниакальное состояния. То есть, ой, сейчас придут... И заберут меня, или там что-то прилетит ко мне, или там меня посадят. Ну, в общем, у всяких разных людей всякие. Или там у меня муж обязательно с соседкой занимается сексом, да. Ну, то есть какое-то вот состояние а, маниакальности. Вот, бессонница, шум в ушах, глухота, насморк с гнойными отделениями именно, да. То есть это а, такие гайморитные зеленые выделения. Слезотечение на ветру. Обращаю ваше внимание, очень часто человек выходит, у него все время там течет слеза на ветру. Это не значит, что ветер вам там делает такое. Это значит, что нужно поработать вот с этой точкой, которая находится на меридиане печени. Маточное кровотечение и рвота беременных. Гиперактивность ян печени. Это головная боль, головокружение, шум в ушах, покраснение лица и глаз, раздражительность, приступы гнева, бессонница, боль в пояснице, климактерический невроз. Очень часто у женщин он возникает. Поэтому, дорогие друзья, не забываем про эту прекрасную точку. Она находится в ямке между пальцами на один цунь выше от места соединения вот наших пальчиков. То есть мы прикладываем наш большой палец, вспоминаем, что один сунь это наш большой палец и сразу находим эту точку. Она очень легко находится. Ее можно точно так же раздражать либо горячим маслом капаем, либо мы накладываем туда перцовый пластырь. Следующая точка, которая тоже, ну здесь опять описание вот этой точки, вы все это сами прочитаете. Следующая точка находится на меридиане почек, она парная. Обратите внимание, что шэньшу находится как с левой, так и с правой стороны а, от передней срединного меридиана. Здесь смотрите, что нам понадобится. Нам понадобится здесь а, найти как бы проекцию поп попка, но на спине. Ну, как бы вот продырявим себе там тело и вытащим ниточку от пупка на позвоночник. Да? И вот там вот у нас вот этот пупочек на позвоночнике. И вот от этой точки пупка на позвоночнике мы откладываем а, два цуня влево и вправо. И вот а, под вот этим пересечением, да, где мы откладываем, а, грубо говоря, параллельно земле мы проводим а, по пупку, и вот по этой параллели откладываем два цуни. У нас с каждого бока от передне срединного меридиана возникает точка шэньшу. Очень важная для нас точка. Именно поэтому наши с вами бабушки и дедушки все время грели поясницу, если у них там радикулит болел. Да, это сейчас там называют грыжи, еще что-то. А раньше все было радикулит называлось. И поэтому старались поясницу держать в тепле. И вот сейчас перешние моды когда там нужно короткие курчики одевать короткие курчики одевается поясницу все время открывать дают нам недостаток почек ци энергии это дает боль в пояснице коленях частое мочеиспускание, светлой мочевой выделение капель мочи после мочеиспускания недержание мочи полюции Быстрое семиизвершение, светлые, холодные белье у женщин. Недостаток ян почек это бледность, озноб, похолодание конечностей, боль в пояснице и коленях, импотенция, дисминария, головокружение, шум в ушах, ночное недержание мочи, водянка. Недостаток инь почек, головокружение, головная боль, шум в ушах, бессонница, снижение памяти, сердцебиение. Боль в пояснице и коленях, полюцию мужчин, эротические сновидения у женщин. Сухость во рту, повышение температуры тела во второй половине дня. Покраснение щек, жар в ступнях и ладонях, ночные, э, пот, ночная потливость. Обращаю ваше внимание, что левый и правый меридиан у нас за разные вещи отвечают. Точки парные шэньшу. Поэтому мы работаем и с левой точкой, и с правой в обязательном порядке. Мы не можем регулировать только один какой-то меридиан, потому что они парные, и их нужно регулировать вместе. Это очень важное дополнение. Точка на меридиане желудок Фенлун, она такая редкая точка, не так уж часто пользуемся мы этой точкой для того, чтобы скорректировать что-то. Но поскольку нам важен тоже меридиан желудка, мы ее рассмотрим. Почему? Потому что это относится э, точка к тому, как убрать нам более отечность слизистой оболочки горла, внезапные потери голоса при теперешних наших гриппах очень часто такое возникает. Да? При избытке Ци здесь приступы сумасшествия, при недостатке слабости, нарушение чувствительности в нижних конечностях. Болезни нижнего канала желудка это вздутие живота, боль в животе, боль в горле, маниакальное состояние. Болезни по ходу ножного яннин канала желудка это болезни мышц, мышечная слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях, боль в суставах, нарушение двигательной функции нижних конечностей. Болезни ножного меридиана канала селезенки. Она тоже регулирует ее, потому что желудок и селезенка это парные каналы. Скованность и боль корня, языка, вздутие живота, отрыжка. Боль в эпигастральной области, рвота, понос, желтуха, тяжесть в теле, боли отечность внутренней поверхности бедра и колена, похолодание конечностей. Болезни из-за скопления сырости в меридиане желудок, селезенки и кишечники. Боль в животе, понос, задержка мочи, отек лица. Болезни из-за скопления флегмы сырости в легких. Одышка, кашель с обильным отделением мокроты, боль в грудной клетке. Болезни из-за поднятия флегмы сырости в голове. Головная боль, головокружение. Ну и здесь маниакальное состояние эпилепсии. Это тоже точка здесь работает. Вообще я хочу сказать, удивительным было понимание, что в Китае всем... Заболевания головного мозга, ну, как мы считаем, да, то есть, эпилепсия, ну, все, центральная нервная система. Эпилепсия, ДЦП они лечатся через меридиан желудка, толстого кишечника и селезенки. То есть, они не работают с мочевым меридианом мочевого пузыря, они работают вот с такими меридианами, которые относятся к эпикастральной области. Для меня это было целым открытием что тонкий кишечник может влиять на сильно на мозговую активность например еще одна точка очень важная для нас почему потому что мы с вами женщины и гуань юань это точка женская она на передней срединной меридиане конечно она есть у мужчин но для нас она очень важная, потому что мы эмоциональные, и у нас бывают всякие разные, в том числе и заболевания мочеполовой системы. Для мужчин она работает как увеличение ян энергии, которая нам нужна для того, чтобы не было импотенции, полюции, ночного надержания мочи. Вот. А для женщин она нужна, когда мы регулируем маточное кровотечение, выпадение матки, головокружение, шум в ушах, утомляемость, слабость, похудение, обращаю ваше внимание, да, то есть у нас очень много точек, которые связаны с тем, чтобы сделать себе нормальный вес. Вот. Боль в пояснице, боль в области сердца, понос и коты. Критические состояния ⁇ это потеря сознания, синдром... Отхождение при апоплексии и сама эпилепсия. Болезни тонкого кишечника, снижение аппетита, урчание в животе, вздучие, живота, боль в животе, понос, дизентерия, держание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, кровь в моче, гонорея, болезни половой сферы. В общем, все, что связано с нашей половой сферой. Здесь вот еще бы я сказала о таких неприятных вещах, как били или как нам говорят, что это молочница или как кандиды, да? то есть вот эта точка тоже хорошо работает. Ну, а также из-за восприятия патогенного холода, то есть кашель, одышка, боль в эпигастральной области, дисминарии со свойствами холода, типа недостатка, альгоминорея из-за скапливания холода и сырости, и болезни сосуда Шейнмэнь – это грыжи, белые, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное недержание мочи, полюции боли в нижней части живота, в области половых органов. Почему очень часто звучат в описании вот этих точек всякие разные полюции, недержание мочи, и, и все такие прочие всякие казалось бы половые расстройства это все говорит о недостатке ян энергии поэтому эти точки очень нам нужны для того чтобы эту ян энергию поднимать и разжигать огонь в нашем организме. То есть этими точками, несмотря на то, что они находятся на передней срединном меридиане, и вы можете сказать, что нет у меня никакой гонореи, и ничего, я не хочу ее массировать. Но если вы видите, что у вас нехватка огня, то вам эти точки крайне важны. Понятно, почему я о них говорю? Ну и юньцуань, это моя любимая точка меридиана почек, потому что она помогает замедлить процессы старения. И если в почках в наших будет достаточно энергии, мы не будем дряхлить. Недавно только распирали левое и правое меридианы. Там как раз о телесной выносливости. Но у некоторых, как бы сильно они не давили на точку, она безболезненна. И только вместе продавливается ямка от того, что дается. Это классический показатель слабости почек и недостатка энергии в организме. Именно поэтому очень рекомендуют ходить по камешкам, босиком, потому что эта точка невольно продавливается, или катать шарик с шипами, ну, мячики такие теннисные, да, или ходить на гвоздях стоять. То есть вот это очень важная точечка, которую мы постоянно должны раздражать. Можно просто потопать ногами на каких-то шишечках, не знаю там коврик какой-нибудь с какими-то шишечками или там мелкая щебенка то есть ну вот очень хорошо эту точку прорабатывать эта точка хорошо работает тогда когда у человека там он находится в состоянии комы в шоке потери сознания отравлении угарным газом солнечный удар судороги то в том числе и эпилепсия Ломота в пояснице и коленях, головная боль, головокружение, шум в ушах, бессонница, сердцебиение, снижение памяти, полюцию у мужчин, носовое кровотечение, сухость во рту, жар в ступнях, импотенция, мочи мочеспускание, недержание мочи, задержка мочи, гонорея, диабет, бесплодие. То есть опять это янская такая точка, да, то есть она поднимает ян наших почек. Там, где у нас вот эти проявления мы видим, мы може, можем этой точкой воспользоваться. Найти ее очень легко. Она находится в ямке на стопе, под большим и указательным пальцем ноги, если можно так сказать, что там указательный, ну, второй палец, да, то есть вот под этими пальцами, там, где у нас такая подушечка, и вот под этой подушечкой находится точка. Она тоже болезненная. мы точно так же ее раздражаем. Либо натираем горячим маслом, либо крепим туда лейкопластырь перцовый. Ну, то есть, всячески ее раздражаем. Либо, как я говорила, ходим там, стоим на гвоздях, топчемся на углях. Ну, в общем, все вот это. Рецепты сочетания точек. Значит, я вам дала только три рецепта для того, чтобы вы не запутались. Да? То есть, это то, что чаще всего нам нужно в нашей жизни. Первый рецепт – это улучшение настроения и как убрать чувство страха и беспокойства. Это то, что для нас очень важно. Мы делаем всего две точки: это таньцзюн и шеньмэнь, то есть грудная клетка и поясница. Пищеварительная система: цзу санли, и фанлун. Повышение иммунитета, аллергии и усталость: цзу санли, гуаньюань. То есть вот эти точки. Легко запомнить. Вы можете всегда в своей жизни их применять, в том числе и со своими близкими, потому что находить их легко. Они в достаточно таких легких местах находятся, потому что есть точки, которые под гороховидной косточкой, например, ее тяжело найти. Или они глубоко запрятаны в тканях между органами. И эти точки на поверхности с ними легко работать. Пишите свои наблюдения, какие точки вы выбрали и что происходит с вашим организмом, когда вы работаете с этими точками. А в следующем уроке я вам расскажу еще о дополнительных регуляторах того, что мы называем наше с вами гармоничное состояние.